Mm. <music> Международная группа ученых выявила скрытую двойную звездную систему с помощью эффекта гравитационного линзирования. Наблюдательные данные, полученные на телескопах Казанского федерального университета РТТ-150, установленном в Турции, и телескопе Северокавказской астрономической станции, помогли выяснить природу гравитационной линзы. Заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Ильфан Бикмаев объяснил, как удалось обнаружить являющуюся гравитационной линзой двойную звездную систему. Когда свет это одного объекта идет к нам, но по дороге проходит третий источник, и когда и источник, ну согласно общей теории относительности, если тело обладает массой, то оно искривляет, благодаря своему тяготению, искривляет пространство вокруг себя, и тогда фотоны, проходя мимо этой области, они идут по так называемой геодезической линии, не, не по прямой линии, а по кривой, вот, и они могут фокусироваться в направлении нас например. И тогда получается, что самим источником с этим ничего не происходит он как был постоянно светил, так светил. но благодаря прохождению третьего тела на пути возникает гравитационная фокусировка и для... нам кажется, что этот эффект что этот объект изменяет увеличивает свою яркость. Преимущество метода гравитационного линзирования состоит в том, что объект линзы может быть невидимым, как в данном случае, но по его гравитационному воздействию на изображение далекого источника можно получить информацию о массе линзы и ее распределение в плоскости. И самое интересное, что мы вот по этому изменению яркости далекого объекта можем понять природу того объекта, который мы не, который мы не видим, который находится на расстоянии ну, между нами. Уникальные результаты получены группой исследователей из разных стран с участием сотрудников Кафедры астрономии и космической геодезии и Института физики Казанского федерального университета опубликованы в ведущем европейском журнале Астрономия и Астрофизика. Эльвира Зорина, Леонардо Летяров, Универньюз.